Я приветствую всех зрителей телеканала Форума свободной России в студии Даниил Константинов. И у нас сегодня необычный разговор. У нас гость вживую, наш активист, участник форума свободной России и других демократических оппозиционных организаций Влад Шипицын. Влад, приветствую. Добрый день. Я объясню нашим зрителям, это необычно для нас формат. Дело в том, что Влад, наш старый товарищ товарищ по форуму, и сейчас он находится в Литве, уйдя из путинской России, сбежав оттуда, можно так сказать, но без, так сказать, уничижительного контекста, в связи с политическими преследованиями, которые разворачиваются против него и его товарищей. И поскольку мы всегда внимательно относимся к нашим активистам, то мы решили записать специальную передачу с Владом, о том, что происходит сейчас в России, о том, как выглядит Россия теперь, глазами человека, который только что вот, недавно совсем там был, о его судьбе, о его деятельности и о судьбе и деятельности его товарищей. И поэтому первое, что я хотел бы спросить, Влад, скажите, пожалуйста, вы могли бы рассказать поподробнее вообще о себе и о своей деятельности в последние годы, а можно, если интересно, и не в последние Последние годы я участвовал в деятельности, вот последние три года, мирное сопротивление Санкт-Петербурга, которое появилось после того, как прекратила свою деятельность Санкт-Петербургское демократическое движение. Солидарность фактически mm -hmm. прекратила. Чем мы в основном занимались эти годы? Мы занимались антивоенными акциями. Это к вопросу о том, где вы были восемь лет. Мы этим занимались как раз эти восемь лет против ползучей гибридной агрессии Путина в Украине. Угу. Предупреждали а, о том, что это может случиться и даже должно случиться. 21 апреля у нас 2021 года. Мы за... у нас была акция именно посвященная недопущению войны, то есть за год, когда уже началась концентрация путинских войск около Украины. Далее, стратегия 18, поддержку крымских татар. Мы проводили эту акцию, не пропустили ни одного месяца с ноября 2016 года по апрель 2022. К сожалению, в этом месяце нам пришлось объявить о временной приостановке в связи с известными событиями когда мирное сопротивление было фактически разгромлено 5 мая 22 года в результате обысков и заведения уголовного дела по статье 207.3. Ну и также в поддержку политзаключенных проводили марши мира и другие, другие акции. Чтобы был понятнее контекст вашей жизни, вообще и судьбы, вы могли бы рассказать, о чем вы занимались до того, как появилось мирное сопротивление в Санкт-Петербурге? Я, я работал преподавателем, преподавал английский язык, экономику, последнее время занимался проведением социологических опросов. А в политической сфере? политической сфера, ну хорошо, я могу отвечать тогда в студенческие годы я организовал политический клуб экономического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, тогда это был Ленинградский университет, это был с одной стороны дискуссионный клуб, с другой стороны мы организовывали встречи на экономическом факультете, организовали встречу с демократического союза, только mm -hmm. что образованного. Это было в 88 году. Это партия Новодворской. Партия Новодворской, да. Мы их... Кстати, задумано это было так. Мы хотели... Это был, по-моему... Сейчас скажу, какой же... Это был... 88 Или конец 88 начало 89-го года. Хотели столкнуть партию Валерии Новодворской в дискуссии с Ниной Андреевой. Помню такую, не могу молчать. да? Я угу. да, я встречался лично с Ниной Андреевой, но она отказалась прийти, а Демократический союз пришел. Ну, а, получилась дискуссия не между Андреевой и Демократическим союзом, а между, скажем так, студентами и преподавателями экономического факультета, пара бюро тоже присутствовала, и представителями Демократического союза. И Демократический союз победил. Я не сомневаюсь в этом. Так, а дальше? Дальше я, после окончания университета, я учился в магистратуре в Соединенных Штатах Америки, какое-то время там работал, потом вернулся сюда и дальше занимался вот преподавательской деятельностью, преподавал английский язык и экономику. А в политической деятельности, там, в 90-х, начале 2000-х? В 90-х, значит, смотрите, соответственно, когда я жил в Соединенных Штатах Америки, я никакой политической деятельностью не занимался. А в конце 90-х, да, я выходил, и вот, политклуб был организован, и я выходил на различные митинги, которые организовал Демократический Союз. Кстати, был на том самом митинге, знаменитом, 5 октября 87-88 -го, -го года, когда впервые подняли «Триколор», я еще спросил, а что это такое, потому что до этого никогда Триколора не видел. А мне сказали, а это, оказывается, российский флаг, и что, а почему его подняли? Ну, а какой еще было поднятие? А другого не было. Угу. А, также участвовал в различных других там митингах, собраниях. А в работе клуба «Перестройка» какое-то время удалось поучаствовать. А, ну вот... — А в 2000-х, как я понимаю, вы уже присоединились к антипутинской оппозиции? — Знаете, да, я присоединился к антипутинской оппозиции, но а, первые годы я не делал это активно, это было связано как а, с моим преподавательским статусом, так и а, а, с тем, что ну, как бы, а, ну, не все было так плохо, но, наверное, в этом тоже часть моей вины о которой мы говорили, там, ответственность такая-сякая. Может быть, нужно было это активнее делать, но я а, выступал против войны в Чечне. Даже, помню, записывал, записывал был эфир на Радио Россия тогда. Угу. Еще, помню, помню, записывали эфир а, против войны в Чечне. Тогда бы еще была какая-то свобода слова, это можно было делать. А, также, также помню, как из института, где я преподавал, туда пришли нашисты, которые организацию только что создали, очень хотели каких в каких-то сапогах, с этими грязных сапогах, хотели там первичную организацию создавать, вытворил чертовой матери. А когда вы попали вот в самое такое вот активное сопротивление путинскому режиму? В самое активное, я бы сказал, конец 16-го, начало... 17 -го года, когда я уже решил выходить непосредственно в личном качестве, участвовать, участвовать в одиночных пикетах против того ограничения свободы, которое нам навязывали и навязали в конце концов против войны, потому что война в Украине, война с Украиной началась не 24 февраля 22 -го года, она началась в феврале 14 -го года с захвата Крыма. Мне это было непонятно, я думал, ну сначала я думал, что это шутка, ну так же как с Приднестровьем в 2006 году пошутят и э, перестанут, ну или хотя бы как с абхазией, и Савачабло в 2008 году когда ну да, ну атаковали Грузию, но в конце концов вышли оттуда, признали эту псевдонезависимость. Но когда, когда произошла вот эта аннексия, оккупация, когда стала лица, эта бесконечная ложь про народы Украины, про какие-то притеснения непонятные, вот это вот ложь, вот это. Грубая пропаганда, которая неслыханная. Я жил последние советские годы, в 80-х годах. Ну, там была пропаганда, но не настолько грубая, не оттесанная И, скажем так, просто ну, призывающая к откровенной ненависти, откровенно, к откровенному убийству. Вот я воспринимал это так. Мне это очень не нравилось. И именно тогда я решил, что нужно, нужно как-то с этим бороться. — А ваши товарищи по мирному сопротивлению, как я понял, они выходцы из солидарности, да? А — Большинство, да, выходцы из солидарности, ну, там не только из солидарности, а... из других, в том числе бывших организаций, артподготовка там тоже участвовала и так далее. Интересно. А скажите, пожалуйста, когда впервые вы почувствовали, такое вот, почувствовали внимание спецслужб, правоохранительных органов к себе? Сколько вам давали свободно действовать вообще? Лично ко мне? Да. Я, я бы сказал, вот в 2017 году тогда же и почувствовал. 20, и почувствовал, кстати, почувствовал чисто физически на своей шкуре. 25 октября 2017 года на меня было совершено нападение, моей собственной парадной, меня дождал там поджидал человек, значит, соответственно, было совершено вот это нападение. Дело так и не было заведено, не было расследовано. Потом, в следующем году, в 2018, когда было совершено 4 декабря 2018 года нападение уже на участников бессрочного протеста, я сравнив фотографии того нападавшего на бессрочный протест и нападавшего на один и тот же человек. Понятно, то есть это системная работа вела? Да. да, и я считаю, я считаю что значит, мне было сказано тогда, почему почему на меня напали, почему меня чуть ли не хотят убить, не говори, -э, про, не пиши про, про хороших людей. — Это прям тогда, во время нападения да, было Да, сказано? во время нападения. — То это про сказано? Путина имеется в виду, что ли? — Да. Угу. Я думал, вот тогда грешным делом, я думал, что имеется в виду совершенно другой человек. Не буду называть этого человека. Этот, этот человек находится в Литве. Потом, проанализировав все, что происходит, и характер, вот этот мелочный мстительный характер Путина, и то, что... Было совершено нападение также на Владимира Иванитенко, против которого было позднее заведено уголовное дело о незаконном якобы хранении оружия. На самом деле это была провокация полицейская. Я понял, что нападение было совершено именно из-за Путина, за футболку Путин, -ХО», угу. которую носил и Владимир Ивунетенко, и я. И это было сделано... 7 октября 2017 года я появился в этой футболке на митинге памяти Анны Политковской. 25 октября вот было... Быстро, да. быстро среагировали. Ну а потом как развивались события? Далее, далее были всякие задержания. вот Пять суток я провел за украинский флаг, то, что поднял украинский флаг, на митинге памяти Бориса Немцова. В феврале 2018 года. Затем было, были преследования по поводу 1 мая 2018 года. Тоже знаменитое дело о флагах, когда 10 человек, которые вышли с флагом иностранных государств, всех свинтили и продолжались преследования. Ну и далее так с переменным успехом то мы, то они. Вот такая игра у нас в кошки-мышки с центром шла. Я помню, что вас пытались привлечь к ответственности за то, что вы, падая на каком-то пикете, сбили фуражку с полицейского или что-то в таком духе. Да, это дело сбито кепки полицейского. Это было 18 июля 2020 года. Смотрите, 48 часов я провел в ВВС, затем меня отпустили. И затем до марта этого года, 22 меня держали в невидении. Что там вообще происходит? Ну, может... Пытались как-то использовать это против меня, что-то потом прийти, но оказалось, что не могут никак это дело им не использовать. В итоге в марте 22 года я получил постановление о прекращении уголовного преследования в отношении меня по этому делу за отсутствием состава, ну там... Если бы тогда не было прямой трансляции, не было съемки, конечно, они бы постарались это как-то раскрутить, но там уже никак нельзя было это сделать. Ну, любой человек видел, что никакого нападения там не было, но поставили дату 18 сентября 2020 года, что якобы тогда они закрыли еще. Но если бы они тогда закрыли, они тогда бы меня и уведомили, Они а в марте 22 -го. То есть вот такой э, трюк, скажем так, тоже. Вы сказали, что вот эта игра в кошки-мышки с центром и длилась до последнего времени. Чем она завершилась? Что произошло в итоге? Ну, завершилась она, как я, как я сказал, а, а, я, как я сказал Белсату тут недавно, а, разгромом а, Украины в одной отдельно взятой квартире Российской Федерации. Ну, фактически, смотрите, фактически, цель мирного сопротивления была... Донести мирными методами, мирным протестом нашу точку зрения и до граждан Российской Федерации, и до властей Российской Федерации, угу. используя исключительно мирные методы. Сейчас в новых условиях, в условиях войны, в условиях вот этой дикой статьи 207.3 о военной цензуре фактически, цена мирного протеста стала, ну по этой статье, там от 5 до 10 лет, стало фактически равной цене вооруженного протеста. То есть мирный протест сейчас фактически приравнивается к теракту. Ну, а ведь действительно, я, кстати, не задумывался об этом, о том, что санкции такие уже за мирный протест, что они сопоставимы с, со сроками за тяжкие, особо тяжкие преступления. Да, именно так. И на всех вот этих... А, а, судах по мере пресечения, которые были у пяти человек, которые сейчас в Петербурге арестованы по этой статье, именно это и говорили, что это тяжкое преступление. Вот Подавали именно это. То есть вас попытались, ну, по крайней мере, вы попали в орбиту расследования по делу о той самой антивоенной фейковой статье, так называемой, да, именно да? Так. То есть речь идет о статье за распространение якобы недостоверных сведений о деятельности российской армии в да, Украине, да? да — да. Какая там? Там, от 5 до 15 лет, да, санкции Значит, военного? смотрите, там градация, там есть первая часть, вторая часть и третья часть. По первой части это до трех лет, угу. вторая часть там сопровождается условиями, по ней от 5 до 10 лет, значит, там условия... В составе группы из, по мотивам политической ненависти, mm -hmm. из корыстных побуждений и еще там что-то, я дословно не помню, там 5 пунктов, по-моему. А, и а, третья часть, если это распространение повлекло какие-то там тяжелые последствия для жизни и здоровья, вот по той части 15 лет. Ну какие... Как может, как, как, какие последствия для жизни и здоровья может повести, привести? Каким последствиям может повести распространение информации? Это непонятно, это они еще не придумали, у них мозг еще. Ну, может не Может быть, дозор. генерал какой-то очень обидится, плохо себя почувствует, испытает моральный вред, сердечко заболеет у него. Ну не знаю, что-нибудь. Ну может быть. Ну вот Пуга там застрелился в девяносто первом году. Да. Побольше бы их стреляло сейчас, не знаю. Ну, у них сейчас так хороший, естественно, отбор. Я вчера прочитал и зачитал это на новостях, что погибло около 20 российских генералов уже в Украине. Угу. Это, это немало очень. Ну это. Ну, это ВСУ старается, это не, как говорится, это не распространение Не фейки, информации. да, их убивают, да. А. Ну вот интересно, вы все-таки мысли высказали, я как-то по-новому на это посмотрел. Получается, что действительно мирный протест в России, антивоенный в том числе, приравнивается к, там, к теракту, к вооруженному восстанию, там, к каким-то посягательствам там, на жизнь сотрудников. Они не боятся того, что в таких условиях люди, осознав, что мирный протест бесполезен, могут перейти к другим форумам, как вы думаете? А вы знаете, по-моему, там уже вот. А, интели, а, моральная деградация, интеллектуальный распад уже настолько сильны, что они уже ничего не соображают, они уже не видят дальше собственного носа, дальше вот, дальше сегодняшнего, может быть, чуть-чуть завтрашнего дня. То есть, когда вот, вот ко мне приходили с обыском эти... Эшники и знаете, вот этот, нездоров, прямо видно, нездоровый этот блеск в глазах. Вот даже, кстати, сейчас вот вы спрашиваете в России, вот внешне за последние, скажем, даже я бы сказал полгода-год очень изменилась внешность людей. И вот эти вот люди, которые занимаются политическими преследованиями, их очень много сейчас, они внешне, вот это запавшие глаза, бледное лицо... Вот, ну, может, они гордятся тем, что они 24 часа в сутки работают без еды, без воды, но ну, иногда чего-то там перекусят за, на благо Родины Путина там и не знаю чего еще. Но вот даже физически видно по ним, что они вырождаются. И я считаю, я считаю, что это уже какое-то коллективное сумасшествие, сравнимое с тем, что, ну, я не жил тогда, я читал календари за 37-40 год, видел все эти лозунги, иду, когда я еще был подростком, нашел там у себя, у родителей, эти календари, и думал, господи, как же это дико, как же это мерзко. И вот сейчас, когда приходится переживать через то же самое, я никогда не думал 30 лет назад, что приходится, что мне придется пройти через, не только мне, всей стране, придется снова пройти через вот Практически то же самое, то, что сейчас делается. К этой теме мы еще вернемся, к теме самочувствия наших соотечественников, в том числе психического, и того, как сейчас выглядит российское общество. А пока я хотел бы все-таки завершить эту историю. Как вы поняли, что надо уезжать? Когда вы приняли это решение? Я принял это, значит, я принял это решение вечером 5 мая когда а, меня отпустили из а, а, следственного комитета. Mm -hmm. Далее мне потребовалось несколько дней еще, чтобы осознать, а, внутренне как-то себя подготовить, психически в том числе, потому что у меня абсолютно не было никакого намерения уезжать. Это был какой-то, ну, такой последний какой-то вариант, потому что хотелось все-таки... А, и далее принимать участие, лично принимать участие в том, чтобы а, ну, и свергнуть этот режим мирным путем, и как-то заниматься, а, заниматься просвещением людей, которые попали под это зомбирование, и заниматься именно там, а не из-за границы. Но, но вот эти вот несколько дней мне потребовалось для того, чтобы внутренне себя убедить в том, что именно такое решение будет сейчас лучшим и для меня, и не только для меня. Но побудительным мотивом стало вот это преследование по статье, да? да знаете, потому что я понял, значит, ну, смотрите, я... я был независимым человеком, и, в общем-то, я ни в чем не нуждался, и... Я еще, Но когда в твою квартиру вламывается вот эта вот гопота, извините, которая кричит там, что ты предатель, кого я никого не предал, я никому не присягал, чтобы кого-то предавать. Если что, то для меня нет ничего более лучшего, чем то, чтобы Россия, или то, что от нее останется, были процветающей передовой страной. Где уважаются права человека, демократия, где люди относятся друг к другу уважительно, с почтением и ну, идут нормальные отношения. Но когда я не могу чувствовать себя ни в свободе, ни в безопасности, в своей собственной квартире, на которую работали мои родители, прародители, дедушка, был, и я, и когда туда врываются своими сапогами, топчутся там, на мне топчутся, на... Они, кстати, они нашли там орден, да, орден от дедушки, на нем, ну, типа, гвардейская ленточка говорят, ой, как-то это не бьется. а Я говорю, все бьется, потому что предатель России, это вы, вот они, кто ворвались ко мне в квартиру и разбили, разбили и Россию, и, разб... и своими сапогами топтались на мне и на том, что... чего... чего заработали мои родственники. Не они это заработали. Ну вот, вот так. Извините, что я Да я согласен с вашими оценками, на самом деле. А вы сказали, что вас потоптали. Это как понимать? Потоптали, значит, когда они ворвались в квартиру, они встали мне вот сюда ногами на спину, потом вот так вот зажали. В том смысле, ну, на полу? Ну да. Они... Положили на пол, как террорист ну, да? Да? Да. как разбойника это, там, это вооруженного. Это они а? Я, кстати, проходил как, угу. как свидетель, поэтому к свидетелю они так ворваются. Кстати, к свидетелю, обвинение. обвинение. Кладут морды извините, лицом в пол, а, встают сюда, вот так сжимают, я думаю, что у меня они мне грудную клетку раздавят. У меня до сих пор вот с этой стороны все нормально, с этой стороны все еще болит, по-прежнему понимаю обезболивающее, но ну, говорят, что а, перелома нет, только сильный ушиб, Но ну, действительно сильный ушиб, потому что третья неделя, Пока еще не проходит. Это кто были Эшники или какие-то кто? Это были, значит, был один следователь, который. А фамилии их можно назвать, этих э, сволочей? Вот а значит, вот смотрю, следователь значит, Корничук. Как его зовут а, этого Михал Михаил, Михаил или Максим Максимович или Михаил Михайлович. Это отдел по Кировскому району. Центра. Нет. А, следственный, следственный комитет, суд. да? И так. два «эшника», значит, угу. а, один, а, по-моему, Айра Петян, угу. и другой, другой, в протоколе долж, должна быть фамилия, я сейчас просто не помню, но не, а, скажем так, не славянские фамилии. Ну, я от себя хочу сказать вам, что мы постараемся эти данные установить, и этих людей внести в список Путина в наш проект иллюстрационный санкционный проект лиц, ответственных за преступления путинского режима. Я бы очень хотел, чтобы все те, кто принимает участие в репрессиях против активистов, знали об этом, что они будут внесены в этих списке. И мы постараемся сделать так, чтобы они сначала оказались под санкциями, а потом, после падения режима под судом. Я очень на это надеюсь. И значит, вот эти люди на вас встали, да? да? Нет, встали, эти люди, встали э, вот собровцы. Собровцы, вот это да? Рос, Росгвардии, как mm -hmm. называемся. То есть они вызвали собор против вас, да? да? Они вместе все пришли. Они вместе mm -hmm. все это было приняли. Молодцы какие храбрые. Эй, храбрые, э, храбрые сотрудники правоохранительных органов, которые вызывают на Влада Шипицына собр. Кстати, да. могу сказать, что вот единственная, единственная силовая структура в Санкт-Петербурге, машины, автомобили, которые служебные, увешаны вот этой ЗИС-вастикой, это именно машины Росгвардии. Угу. То есть они, у них вообще, это по-моему, судя по всему, судя, если брать вот силовые структуры, именно Росгвардия является вот самым главным оплотом, как мы называем это новой зетлянской цивилизации, которая не имеет никакого отношения ни к России, ни даже к советской традиции, то, что сейчас началось. Так, значит, они на вас стояли, и что потом? Вроде ли обыск, да, вот а, Да, значит, потом меня подняли, зачитали, дали ознакомиться с этим постановлением, а, значит, телефоны тут же отобрали, а, в общем-то, я сделал один звонок как бы, ну, адвокату, там не ответили. Сказали, ну, мы вам один звонок дали, все, теперь будем продолжать. Больше звонить не будете. И дальше шли шли по всем комнатам. Бо, пе, да, первое, что они сделали, они, они увидели флаг Украины. Они у них это сразу глаза горят. Значит, стащили флаг Украины, стали на нем топтаться. И шарф синий-желтый тоже. А, потоптать обязательно надо было. Потоптаться. Да. Поэтому я говорю, победа над Украиной они одержали в, оде в одной отдельно взятой квартире в Российской Федерации. Дальше. Ну что, изъяли 178 плакатов. Ну, да. Я вот что хочу сказать, мне кажется, что они могут посмотреть этот выпуск, именно вот эти люди, которые mm -hmm. у вас были. Я хочу сказать, что этим людям, ментам, Соборовцам, вы трусы, подонки и сволочи. Хочу, чтобы вы знали просто. Ну и ладно, давайте дальше. Дальше дальше, дальше забрали всю технику, забрали еще, помимо, помимо флагов Украины и крымско-кратарских флага забрали все остальные флаги. Вот флаг Казахстана, флаг Грузии, флаг Белоруссии, какое-то отношение имеет дело, ну ладно. Что они там хотят шить по этим флагам, я не понимаю. Ну, видимо, даже, да, как, даже флаг России забрали. как шпион даже, всех этих государств. Даже триколор забрали. Знаете почему? У меня оставался, оставался триколор с траурной ленточкой с митинга памяти Бориса Немцова. Угу. Его тоже забрали, потому что траурная ленточка не устроила. Понятно. И ежедневники забрали э, до 2020-2021 год. Смотрите, статья объедена 4 марта 2022 года. Война началась 24, ну, широкомасштабное вторжение 24 февраля 2022 года. Что они хотят найти в моих ежедневниках за, 20, за 2021 год в моих табелях рабочего времени? За 2020-2021 год, я не знаю. Ну, как, правый сектор там, я не знаю, что-то еще, mm -hmm. что они любят крепить там сейчас людям. Кстати, что интересно, для меня это немножко такая тема далекая, потому что я лично вот, сидел в тюрьме, освобождался, уезжал еще до начала активно вот этой всей истории. Точнее, ну, только начинал, в 2014 году я уехал. И только потом я стал видеть вот этот тренд, репрессивный тренд поиска псевдоукраинских шпионов, симпатизантов и прочего. А смотрите, что я хочу сказать. Вот сейчас говорят о том, об ошибках, о, нет, как ошибках на самом деле. Вот эта вся дезинформация, которую получал Путин о событиях в Украине, о настроениях в Украине, которые побудили его якобы начать комашнабные вторжения в том числе. У них там вот эти вот агенты, которые засылала туда ФСБ, это пятая служба ФСБ, они одновременно занимались активизмом. То есть у них вот этот вот, сложился этот стереотип, они не понимают, что мы, люди, которые открыто выходили на публичные акции, открыто позиционировали себя как противники войны, как противники путинского режима, ну не возьмет нас украинская разведка, мы уже раскрыты. Даже если мы пойдем туда, в украинскую разведку, ну... — Я думаю, что их это не интересует, на самом деле. — То есть они свой Вы думаете, стандарт, их свой стандарт реальность? Они применяют к нам. — Ну, понятно, да, понятно. — Тот стандарт, который они, они выработали для, для своей агентуры в Украине. Вот я прямо говорю. — через. А вот это, кстати, да, да. это интересно, возможно, да. да. Ну, хорошо, вы вот смотрите, вот это все случилось в квартире, потом вас доставили на допрос, правильно? Да, да. Как, вот мне всегда интересно, как может проходить допрос по статье о фейках российской армии? Как это вообще все? Как может проходить допрос? Значит, смотрите, меня доставили последним туда, там уже была Ольга Смирнова, которая сейчас находится в СИЗО. В СИЗО, да, уже? Да, это да, ваш, да. ваша соратница, да? Да, наша соратница, кстати, передаю ей... Пожелание скорейшего освобождения, а, а, народы России будут, свобо будут свободными, стены рухнут, Украина победит, добро победит. Значит, а, меня допрашивали последним и, а, а, значит как выглядит, в каком смысле вы хотите... — Ну вот как можно допрашивать человека по, такому, по такой идиотски статье? Как Что они хотят узнать? — Что они хотят узнать? Значит, смотрите, вот в этом деле, которое было заведено против Ольги Смирновой и неустановленных лиц, касается семи публикаций в группе в паблике «Демократический Петербург. Мирное сопротивление». Это был паблик «Демократического Петербурга», который мы унаследовали от него как мирное сопротивление Санкт-Петербурга, поэтому такое двойное название, а, которые касались войны, а, войны и, и действий вооруженных сил Российской Федерации, в частности в Украине. Угу. Значит, Семь публикаций а, с 4 по 9 марта, то, что они там накропали, а, Пять из этих публикаций это репосты, которые э, сделаны из украинских СМИ в основном агентства УНИАН. Угу. Э, и настоящего времени. Э, две публикации касались э, акций, которые проводила мирное сопротивление, одиночное пикирование против войны 6 марта. Значит, там фотографии и видео. Ну и на этих фотографиях им не понравилось содержание двух плакатов, ну, а в самих публикациях, ну, им не понравились, а, во-первых, факты, а, которые были приведены и которые не соответствуют официальной позиции Министерства обороны. То есть вот эта статья, значит, все, что не соответствует официальной позиции Министерства обороны, высказанной по тому или иному вопросу, а, считается фейком. И, значит, вот как выглядит. Вот, например, такие вопросы, я могу сказать. Вопрос следователя. 4 марта 2022 года в час 27 минут в социальной сети ВКонтакте в сообществе Демократический Петербург Мирное Сопротивление пользователям с именем Ольга Смирнова, ID. Так, такой-то была опубликована запись следующего содержания. Никогда мы не будем братьями, песня эта еще в 2014 году появилась, которая была также прикреплена в видеозапись продолжительностью 3 минуты 40 секунд с аудиозапровождением, которая заканчивала словами ⁇ Слава Украине, слава захисникам, смерть ворам ⁇ Видели ли вы указанную запись на странице указанного сообщества? Так, понятно. Характер вопросов ясен. Да. И как вы отвечали на такие вопросы? А, я указанной записи не видел. Ну, а которые я видел, я отвечал, что я видел. Эту, вот эту, кон эту конкретную запись я не а видел. А почему вы не взяли 51-ю статью? Сейчас модно в среди оппозиции рекомендовать, давать людям отказ по 51-й статье. Конституции. Так, смотрите, 50, я допрашивался как свидетель. Не как подозреваемый или обвиняемый. То есть, я не, могу, я не могу отказаться от допроса, то есть, это другой состав, отказ отдачи показаний. И э, я могу брать... 50, 51 статья касается только показаний в отношении себя и близких родственников. То есть, вопросы, которые не касаются персонально меня, на них я обязан ответить. На то самом деле, это. есть обходной маневр, я могу с вами поделиться некоторые мои знакомые пользовались этим маневром, а состоит он в том, что вы пишете, что я считаю, что в дальнейшем эти сведения могут быть использованы против меня, поэтому отказываюсь отдачи показаний в соответствии с 51-й статьей Конституции. Но это, конечно, это просто один из вариантов, это вопрос тактики, юридической тактики ну, в таких случаях. Да. Ну, смотрите, вот протокол протокол моего допроса, хочу обратить внимание, вчера было опубликовано в телеграм-канале «Мирное сопротивление санкт имени Елены Григорьевой, любой может с ним ознакомиться, как с вопросами, так и с моими ответами. Вопросы примерно, не могу говорить с полной уверенностью, но те же самые вопросы, с определенными вариациями задавались как другим свидетелям, у которых э, прошли обыски, так и самой обвиняемой Ольге Смирновой. Вот по. Угу. И э, опубликовать его я его решил по такому соображению. Сейчас пять человек всего арестовано в Санкт-Петербурге по этой статье. Все по мотивам политической ненависти, всем грозит до 10 лет. По всем людям. Охренеть, я вас не могу. Я не могу привыкнуть к этим срокам, потому что Ну, это просто выражение гражданской позиции, да, за которое да, 10 да. лет. Да. И а, по, всем, а, по всем остальным людям: и Саша Скочеленко, и Мария Пономаренко, и Борис Романов, и Вика Петрова общественность знает, за что конкретно их пытаются привлечь. там За ценники, за, за видео, там такое-то, такое-то. Про Ольгу они создали вокруг нее ореол молчания. То есть, не, а, никто до сих пор, вот до того, как я опубликовал эти протоколы, не я опубликовал, я передал эти протоколы для публикации, а, никто не сказал, так в чем же конкретно обвиняют Ольгу Смирновой. Так вот, а, по Этим протоколом, по этим вопросам видны все семь эпизодов, которых обвиняют Ольгу Смирнову. Ну и более того, на суде по мере пресечения, который проходил опять-таки ночью. Ночью, вот это сказать, еще одно сходство сталинского режима и путинского режима. Суды, вот эти вот чрезвычайные суды проходят ночью. Они любят работать ночью. У Ольги Смирновой проходил суд с 10 вечера до 2 часов ночи в ночь на 7 мая. В смысле? В, в ночью прямо? Да, ночь, ночью ночью суд. никого не допустили, только она, адвокат павлово mm. Даже общественного защитника выгнали, и он в коридоре сидел там. Нас, вообще, мы, мы, нас даже, вообще даже в суд не допустили. Вот с 10 вечера до 2 часов ночи идет суд. И э, на, на, на этом суде следователь говорит, нам нужно, нужно держать ее под арестом, потому что а, еще не все эпизоды а, значит, мы выявили, будем дальше рыть, выявлять. А, и второе, не всех, ну поскольку Ольга Смирнова это одно из единственных дел, по-моему, которое заведено в состав, значит, распространение фейков. В составе группы лиц вот не, не всех выявили, хотим дальше выявлять вот эту группу лиц. Поэтому ее нужно держать под стражей. Какие грозные борцы с преступностью. Да. И а, поэтому я считаю, я считаю необходимым, чтобы люди знали, за какие именно эпизоды, за какие именно публикации Ольга Смирнова, а, Ольга Смирнова грозит там 10 лет, а может быть даже.. Не знаю, как они там. Ну, будем надеяться, что дело все-таки развалится или как-то. Да. Понесет ну, ущерб какой-то. Ольга Смирнова ведет себя исключительно мужественно. Она а, ну, вот, ну вот так выпала ей эта судьба. Очень. Жалко, конечно, но с другой стороны я считаю, что о, вот из пяти человек Ольга Смирнова единственный человек, который способна и сможет провести обратный суд над системой и над этой самой идиотской статьей, и над всем этим режимом, который начал преступную войну, и как против Украины, так и против собственных граждан. Для тех, кто не понимает а, значение термина «обратный суд», я поясню, что это один из методов мирного сопротивления, описанный, по-моему, в том числе и у Шарпа, да. у Джина Шарпа, который заключается в том, чтобы превратить клетку подсудимого в трибуну для обвинений власти в совершении преступления, для обвинения обвинителей. А, значит, Ольга Смирнова сейчас в СИЗО. Кстати, вы не знаете, она не участник форума «Свободная Россия»? Она, к сожалению, не участник Форума Свободной России. Но, тем не менее, мы обратим внимание на это дело и постараемся чем-то помочь, чем мы можем в данном случае. Она, а, она, смотрите, она, вот когда ковид начался, она хотела приехать, но начался ковид, и вот не получилось, ну, она. У нее было желание остаться. Понятно. Скажите, пожалуйста, — У вас в процессе всех этих следственных действий занималась какая-то техника, как это все? Интересно да, просто. Да, я да. объясню нашим зрителям, почему я так э, допытываюсь деталей, потому что я понимаю, что вот в последующем, в ближайшее самое время, очень большое число наших соотечественников может столкнуться точно с такими же проблемами, особенно из числа оппозиционного актива, и хотелось бы заранее знать, как все это происходит в деталях, чтобы знать, как себя вести что может быть, чего не может быть, и так далее. Значит, смотрите, техника, конечно, была изъята вся, были изъяты компьютеры, все телефоны, включая кнопочные телефоны, флешки тоже были изъяты, ну, как я уже сказал, плакаты, ежедневники, там, флаги и так далее. Ментам удалось получить доступ к содержимому телефона, компьютера. Нет, нет, ну, вот я не знаю, что они там сейчас нарыли, но, по крайней мере, попытка разблокировать телефон в моем присутствии. Ну, я отказался им давать, если я. Это 51 -я статья, вы не обязаны давать никакой пароль от телефона, ни от телефона, ни от компьютера. А, они пытались разблокировать прямо при мне, там не получилось. А как, кстати? А вот что-то они, что-то они там такое по имейи что-то пытались. Подключили что-то, да? К телефону. Да, что-то что они как-то пытались дистанционно подключиться к телефону. Может быть, может быть, я как-то вот не совсем как по-обывательски как-то это говорю, но они сделали попытку сломать, как бы, ну, подобрать пароль или что-то такое, но не получилось у них. Применение получилось. То есть лучше ваш совет лучше блокировать все-таки телефон и компьютер, потому все что не во, всех, не во всех случаях они могут открыть. Этот. Естественно. И, да, и компьютер тоже обязательно должен быть пароль на входе в учетную запись. Ничего страшного, так сказать, что ну компьютеры уже были выключены к тому времени, когда они когда они вошли. Да, должны быть пароли, пароли для входа и в учетную запись, и в компьютер. И в... А компьютер у них до сих пор ваш? Да, конечно, все. Компьютер у них. у них, да. То есть они могут еще пробовать войти туда, да? Да, они могут пробовать войти, могут э, и в компьютер. Все, все, ну в общем, все, все, что было связано с техникой, все носили. Но я фиксировал. И даже бумажные, даже бумажные, угу. вот э, э, там где-то у меня что-то было, что-то было записано, это все они. Даже бумажки они унесли, где какие-то записи им показались привлекательными в чем-то. Вот я говорю, табеля рабочего времени, потом что еще? Потом а, карты, кредитные карты, это тоже. И ну, вот в основном это их интересовало. То есть еще раз фиксирую, можно заблокировать телефон и не разблокировать его в присутствии сотрудников, когда да. они этого требуют. Да. Ну, а только как вы, может, а ну, как вы себя нужно. посоветуете вести, если а, они угрожают или начинают применять насилие? Такие случаи нам известны. Да? Смотрите, нет, они, пыт... они меня, пос... один из вот, присутствующих Эшников, вот это самый а, Нурайрович Рапитян, он, угу. кстати, это не только мои, кстати, он и к другим активистам приходил а, ранее и вел себя совершенно непотребно. Он постоянно занимался персональными унижениями, оскорблениями, толкал меня то в руку, то в ногу, обращался исключительно на «ты», хотя он на лет 15, наверное, меня младше. Угу. И даже когда ему на это указывалось, что в идет официальный процесс, что... То есть шло провоцирование на 318-319, чтобы прямо там и сразу. Постегательство на сотрудника, да? Да? Угу. да, да, да. То есть, чтобы, чтобы вызвать вот эту вот нервную, эмоциональную реакцию, такую, которую ты не сможешь контролировать, и чтобы вот тебя уже повязать по, прямо там. По реальной статье, да. да. да. Угу. А что я могу посоветовать, что я могу посоветовать? Не разблокировать, держаться до последнего. но ну, если, смотрите... И вписывать все это в, протокол, в официальные протоколы следственных действий, то, что происходит. Они не дали мне ничего писать. Не дали, да? Не дали. Понятно. Не дали мне ничего писать. А, совет вот такой. Если а, все-таки ну, идет какое-то физическое насилие, говорите... Но Говорить нереальный пароль, говорить какой-то придуманный пароль, и потом сказать, ну вот только что поменял, забыл. Ну, ну вот так вот можно ну, сделать. Ну стараться держаться. Да, вот так, да. Да, да. Да. Ну если уж совсем не на богату, ну ни, никто никого не заставляет помирать, тогда уже, как говорится, ну, вот так. Как вам все-таки удалось выйти оттуда, из этого Следственного комитета, не будучи задержанным и не отправиться в СИЗО? Я считаю, что, ну как мне удалось выйти, а... ну, первое, я, может, я знаком с моим протоколом, протокол допроса есть, я никого не сдал, ни Ольгу Смирнову, ни себя, никого другого, то есть основная цель была этого допроса, нас как свидетелей, uh -huh. кстати, это тоже вот метод. Взять одного человека, остальных привести как свидетелей, чтобы они не могли взять 51 статью uh -huh. и попытаться вот выбить основной метод, конечно, это психологический, это война, это информационно-психологическая война, прежде всего действует психологическими методами, ну, помимо того, что... Есть не давали целый день, это ладно, это они там привыкли у себя уже, они хотят, чтобы все остальные тоже с палыми глазами ходили, но основной метод информационно-психологический заставить вот сдать себя и всех остальных знаете, вот такое, что я хочу сказать, вот у многих такое представление, что они все равно все знают, они да, я работают. тоже знаю, что это неверное представление. Да, это да. неверное представление. Вот от этого нужно отказаться. Они знают только то, что вы или кто-то иной им сказали. А у них нет ясновидения, они этого не знают. Значит, я считаю, что я ну, я не знаю, хвалить себя вроде нехорошо. Ну, почему нет? Вел себя Если более, есть скажем так, осмотрительно. Да, я никогда не боялся выходить на публичные акции, высказывать свое мнение, но в каких-то вещах нужно вести себя более осмотрительно, не, как говорится, не делать некоторых вещей, ну и потом, ну, ну не было у них ничего на меня, вот в отличие, скажем, от Ольги, как у которой стояла вот подпись, подпись под постом Ольга Смирнова. Ну, как, насколько это доказано, не доказано, но стоит подпись Ольга Вы Смирнова. имеете в виду механизм, при котором публикуется пост в группе, и ты да. выбираешь, да. как тебе от своего лица, либо... От лица как группы? Нет, там как... Можно, можно от своего лица или от лица группы, но и от лица группы можно поставить анонимно от группы или поставить свою подпись. Понял, что... понял. Она от своего лица делала, да, да? хотя хотя мы и говорили, я и говорил много раз, Оля, времена другие. Это вот пять лет назад, даже два года назад, можно и нужно было ставить свою подпись, брать на себя ответственность. Но сейчас это вопрос не просто... Твоей личной ответственности – это вопрос твоей безопасности. И в конце концов она согласилась с этим, но было это поздно. Это не ей упрек, это не, так сказать, она исключительно смелый, благородный человек. Но вот такие вот моменты, когда, когда мирное сопротивление уже перестает быть чем-то открытым, а становится полуподпольным и даже уходит в подпольную стадию, вот последнее время мы занимались мирным сопротивлением, фактически, фактически подполье. Вот нужно учитывать такие моменты. Понятно. То есть вас выпустили все-таки из отдела в статусе свидетеля, да? да? И вы да. приняли тогда решение, как вы сегодня нам рассказали, уезжать, да? Да. Я сразу оговорюсь для наших телезрителей, что мы не будем в этой передаче описывать тот путь, который проделал. Влад — тот способ э, перехода границы между Россией и Литвой, который он осуществил просто потому, что мы хотим, чтобы этот путь существовал дальше, и люди могли им пользоваться хотя бы какое-то время. Поэтому мы просто остановимся на том, что Влад оказался в Литве, но вот перед этим мне хотелось бы понять ваши ощущения, что происходило, не боялись ли вы, что вас все-таки задержат как-то. Попытаются воспрепятствовать вам, а и самый главный вопрос, а какую, а понятно. меры постижения у вас не было, вы не Я были был свидетель. все свидетель, да. то есть да. даже но под, угу. под угрозой, о которой на которую меня намекали даже открыто говорили во время допроса говорили пока свидетель, пока свидетель, ну, mm. вот, вот, вот пока свидетель, это, это любят, было да. несколько раз повторено — И сколько дней прошло между вашим отъездом и выходом из… между выходом из следственного отдела и отъездом? А, — Почти две недели. — Почти две недели. Не, вы не думали, что за вами наружка может быть, наружное наблюдение? — Вы знаете, за мной была… кстати, за мной была наружка не только за, за мной, и за Ольгой тоже, и за многими другими в начале марта. Вот, где-то с 1 по 14 марта постоянно около дома от двух до пяти машин на дежурили. И, в общем-то, вы знаете, они не такие большие профессионалы, их видно. Особенно, когда ты занимаешься, вот, а мы занимались два года после начала ковида, фактически, вот, организацией. Ну, открытых публичные акции, но сам процесс организации шел фактически подпольно. Ну ты это видишь. Не такие они большие мастера, чтобы скрыться. Их видно. Их видно, И, есть да, способы их засветить, я знаю. Естественно, естественно принимаешь определенные меры для того, чтобы себя обезопасить. Ну и не нужно, конечно, страдать паранойей. Не каждый мужик или, извините, женщина, которая за тобой идет, это Нарушка. Это, ну... Могу рассказать смешную историю, чтобы разбавить нашу беседу. В 2011 году кашли протесты, и многих из нас вела Нарушка, действительно. А мои друзья <свычайных> использовали такой интересный метод. Они подъезжали к круговому движению, видя, что за ними плотно идет наблюдение из машины, идущей сзади и просто закрутились, закрутились на этом круге. Mm -hmm. И машина, была, ей ничего не оставалось, как значит, сначала они там поехали за ними по этому кругу, но ну, а потом были вынуждены, растеряны значит, съехать куда-то и отъехать. А другой случай касался моих родственников, которые ехали сюда надо мной и просто э, спустили шину. Ну, случайно пробило шину, они остановились, чтобы поменять колесо. И в этот момент засветилась наружка, потому что в этом плотном движении им пришлось просто остановиться и, и стоять, и смотреть, значит, как, как меняют колесо. Вот такие истории, кстати, о профессионализме. Кстати, ну вот я могу сказать насчет, если вы считаете, что а, у вас есть подозрение, что за вами кто-то идет или что-то, хорошо, встаньте, остановитесь, а, пропустите этого человека, а, посмотрите... Ну, встаньте закурить или что-то или просто там даже если и в любом случае в обоих, в обоих вариантах если это нарушка, если это не нарушка, этот человек пройдет мимо и вы так его потеряете ну да, как один из способов но есть конечно более сложные ну, когда да, я читал да. литературу о серьезном наблюдении как задействуется там Десятки людей бывают сложные да, очень. Да, схемы, да, да, да, встречная да, да. там, какое-то да. еще там, но это, видимо, не про наших товарищей. А, ну, они могут. Во время чемпионата мира вот была примерно такая слина, ну, я не хочу вникать, я, говорится. Но вы вот в этот период, вот вы вышли из этого следственного отдела, да. вы поняли, что больше никто уже не следит за вами. А... — Ну, в общем-то, да, ну, осмотрительность я, конечно, проявлял, и я вполне допускаю, что в эти недели слежка тоже осуществлялась каким-то образом. — Теперь вы в Литве, я поздравляю вас, что у вас получилось это. — Спасибо. — Ну, вот какой вопрос возникает у меня. Вы знаете, я давно очень не был в России, я еще раз говорю, что я в 2014 году уехал осенью, а до этого провел два с половиной года в тюрьме, то есть я, у меня очень такие распувчатые воспоминания о России, она явно тогда была другой, чем она сейчас. А сейчас уж после войны, мне кажется, это совсем другая страна. Какой вы ее вот запомнили в эти последние дни, что происходит с нашим обществом, что происходит с нашими согражданами? Что происходит с нашими согражданами? Значит, смотрите, когда... Началось широкомасштабное вторжение 24 февраля. В течение трех недель в Петербурге, в частности, каждый день люди выходили на акции, на митинги, на стихийные митинги против этой войны. Вот такого я вот такого я давно, с 80-х годов я такого не видел. То есть все-таки попытка оказать сопротивление, да, была? Да, да. И. Смотрите, вот когда в прошлом году там были эти э, Навальнинги по поводу возвращения Алексея Навального, по поводу врача, все это было, э, требовалось какой-то сигнал. Люди ждали, когда uh -huh. им сверху спустят сигнал, вот туда прийти, что-то сделать, как сделать, хотя там... Вот в этот раз это было именно реальное, искреннее чувство людей, которые выходили. И, допустим, мы стояли в пикетах первые дни войны с флагами Украины, с плакатами. Машины шли мимо, сигналили, поднимали одобрительно палец, реагировали нормально. Потом идет вот эта кампания зомбирования, запугивания, арестов. Угу. И вот та атмосфера, которая была первая, Две-три недели войны. Кстати, наверное, потому и сидели они две недели первые около наших подъездов. А вдруг мы что-то такое сделаем непонятное. Потом, потом вот это стало сходить на нет. Понимаете, я считаю, что а, тут не только аресты и запугивание, но еще и вот это очень активно началось зомбирование. Вот это ЗИ-пропаганда... Она делает свое дело, когда людям подспудно внушают, что а вот не, вот не все так однозначно, а вот украинцы тоже так что-то могли. А вот, вот сеют вот это сомнение. Вот а не берем оголтелых ватников, но тех людей, которые вот изначально там были против войны, вот в них, как на них работает пропаганда, в них сеют зерна сомнений. А мне кажется, первое зерно еще... сомнения – это уже человек слабых угу. людей это ломает, неубежденных людей это ломает. Вот, вот, вот это тоже методы информационно-психологической войны. Посеет зерно сомнения. А ведь они и сами могли все это разбомбить. Зачем? Вот. И вот когда человек не задает вопрос «зачем?», вот на этом он ломается. А я думаю, что здесь еще есть один аспект, о котором мало говорят. Стыдно. Стыдно за свою страну. А когда очень сильно стыдно, это, видимо, вызывает такой силы, дискомфорт внутренний, что человеку в какой-то момент может быть проще просто перейти на другую позицию, откреститься от того, что это плохо, что это вот так именно. И сказать, да нет, это вообще не так просто. Это вообще вранье, ну, это -то. просто чтобы это не тоже, испытывать да, вот этот это внутренний жизнь. дискомфорт Потому что даже я, не имеющий никакого отношения к этой войне В, в первые дни испытывал очень сильный э, душевный дискомфорт Понимаете, хотя давно уж там не живу и всю сознательную жизнь находился в оппозиции к режиму Но даже я это чувствовал И многие мои знакомые и друзья чувствовали это А уж когда там находится, считает гражданином страны и, Может быть там каким-то доверием относился к этой власти к сожалению. Видимо, у него такой диссонанс внутренний, что проще просто перейти на другую позицию и сказать, что все это вранье. Это все неправда. Все ложь. Все не так. Не ну, думаете, это что такая, это тоже какая, может работать? Удобная такая, комфортная. Подъема, ну да, и это и, форма конформизма да. душевного. А потом смотрите, еще в первые дни, вот конец февраля, начало марта, была вот эта паника. Очереди у банкоматов бесконечные, попытки там скупить лекарства в массовом порядке. Почему, знаете, кто, кто первые шли лекарства скупать в аптеке? Вот эти сотрудники сумочка да? Они, их семьи, они первыми шли скупать лекарства, ага. скупать продукты там и так далее. То есть, понимаете, кто обладает информацией? Это они реальной информацией и мы, активисты. Поэтому вот, вот две категории. А, уезжало много, много было видно, как люди... А, подходят и а, под, приезжают такси, люди садятся с баулами, с чемоданами. И выезжают, просто уезжают, да? да? Уезжают. Угу. Потом где-то к концу марта вот это все сошло на нет. А, и, и даже пошло, знаете, снижение цен в магазина. То есть сначала было, потом пошло снижение цен. Рубль там укрепился. Да, да но У -у -у. сейчас, сейчас вот уже конец апреля, начало мая, уже видно, что все-таки не так. Все-таки цены растут, все это прорывается. А то, что с рублем делается, ну, это, ну, слушайте, ну, я это... понимаю, да. Ну, в Советском Союзе тоже было в 90-м году три курса. 60 копеек официальный, 6 рублей туристический, 18 рублей на черном рынке. — Понятно. Ну, а как по-вашему? Какой-то широкий энтузиазм по поводу спецоперации в обществе присутствует? А, — вот Санкт Насчет Санкт-Петербурга я могу говорить. В Санкт-Петербурге нет, не присутствует. Вот Даже вот эти вот ЗИ-свастики, в метро их в качестве рекламы везде навешали. А, машины, вот на машинах, ну, Росгвардия — это, несомненно, у них... На каждой машине Зисвастика висит. Видел две машины всего. Вот за три месяца я видел в Петербурге две машины, помимо Росгвардии, частной машины, на которой была Зисвастика. Была Зисвастика на поликлинике, потом, потом ее сняли и на автобусах. на автобусы ходили, потом тоже там не оказалось. И вот как-то маршрутка мы э, смотрим, едет маршрутка, на ней это здесь свастика, написано «За мир». Говорим, так, в эту маршрутку мы не садимся. водитель почему. А вот поэтому подходит следующее. Угу. Уже без этого садимся. То есть это не что-то такое централизованное, навязываемое. Это вот именно вот этот так называемый энтузиазм, энтузиазизм. Ну, я, я считаю, по моим оценкам, может быть, в других регионах как-то по-другому, но в Санкт-Петербурге никакого энтузиазма нету. В основном это желание отстраниться, это вот от этого, что это не мое, это вот никак. Но вот был интересный эпизод, в магазине как-то я разговариваю с Костишей, про банк Тиньков, говорим, Олега Тинькова. Я говорю, ну вот Олег Тиньков, он вот выступил против, она говорит, против чего он выступил? Против войны. «Ой, против войны? Я-то думала против санкций». Я думаю, да, ну вот как-то у людей вот не совсем. Где курица, где яйцо, где... Ну, то есть такой волны э, поддержки, как, например, во времена знаменитого Крымского консенсуса, нет? Нету, нет. Более потому того... что тогда, я, правда, не видел, потому что опять-таки я находился местах же свободы но когда а, происходили крымские донбасские события мне рассказывали что очень много на улице просто вот э, георгиевских ленточек вот этого всего значит я бы сказал даже вот 9 мая в этом году было значительно меньше георгиевских лент чем обычно чем обычно даже меньше да? не больше а меньше. а меньше но это опять таки я считаю это связано не с не, вот, не с осуждением, а желанием больше желанием самоустраниться от всего этого, от всего этого дурдома, который сейчас навязало стране вот это руководство, так называемое. Как вы думаете, почему Путин пока не решился на массовую мобилизацию? Почему он не решился на массовую мобилизацию... — Боится? А, — Ну, я думаю, боится. Во-вторых, ну, ну ведь, несмотря на все эти возгласы о том, что вот если бы на Украину не напали, то сама бы Украина напала бы на Россию через 10 дней, даже не Россия, а вот этот самый, на украинский Донбасс и украинский угу. Крым. Ну, людей нужно убедить, что это нужно. Людям нужно показать, что они защищают для того, чтобы проводить мобилизацию. Иначе этому будет не мобилизация против самого Путина и самой власти. Ну... Вы же помните, что происходило в 1999-2000 году, как раскручивали общество на войну с Чечней, взрывы домов и так далее. Они могли бы сделать нечто подобное, взорвать что-нибудь, объявить, что это украинцы жестокие вы, украинцы взрывают дома, я не знаю. Вы знаете, что... я не хочу сейчас заводит. советовать им, да лучше, да, да, лучше не будем. Спекулировать, но по-моему все-таки сейчас немножко другая обстановка и ну нет, значит поддержки в общем все-таки. поддержки да. И так легко, как в 99 году не прокатит это. Угу. У меня такое впечатление, я могу ошибаться. Ну, будем надеяться, что, что этого все-таки не случится, ничего подобного. Ну, с Россией понятно все примерно. Примерно понятно. Вот теперь вы в Литве, я правильно понимаю, что вы запросили статус политического беженца. Да. А, как это происходит? Вот мы опускаем а, ту часть дороги, когда вы пересекали границы. Мы об этом говорить не будем. Ну а вот в целом, как. Вас встретили литовские полномоченные власти. Очень позитивно, я бы сказал. Доброжелательно, с пониманием. Ну и, в общем-то, с сожалением о том, что таких людей, которые здравомыслящих, как они сказали, здравомыслящих, выступающих против войны, и за то, чтобы в России была демократия и свобода, что их очень мало. Потому что вот у нас был такой разговор с представителем литовских властей. И он сказал, слушайте, вот 30 лет назад мы же, мы же все были, мы были едины. Вы были за свободную Литву, мы были за свободную Россию. Что с вами там произошло? Почему? Я говорю, вот, вот я тоже бьюсь над этим. То есть вот... Отношения, я бы сказал, очень позитивные, очень доброжелательные. Что собираетесь делать здесь? Что собираюсь делать? Жить. Ну, Не чувствуете потребность все-таки что-то продолжать делать? Ведь там вы постоянно были в процессе чувствую сопротивления. Потребность, чувствую потребность, естественно. А, понимаете, я считаю, что а, и распространение вот этой самой правды отсюда заниматься все-таки безопасно, но с другой стороны вот такая дилемма есть, а, ну, а, смотрите, уже, уже нельзя отсюда что-то там организовывать или руководить, уже как бы нет такого морального права, то есть да, распространять правду, заниматься просвещением, доводить какие-то моменты — это да. Но вот реальная организация — может быть, это мой предрассудок. А вот я хотел бы с вами здесь поспорить, почему? Потому что я очень часто слышу подобную точку зрения. А недавно мне пришел в голову образ, который может выступить в качестве контртезиса. Вот посмотрите, где находился Деголь, когда он организовывал во Франции антифашистское сопротивление. В Был Алжире. Был в Жире, в Лондоне, там какое-то время. Никто же не упрекал Деголя в том, что он не находится лично во Франции. Например, вот просто как один из примеров. Если покопаться в истории, таких примеров можно найти немало. Ну, слушайте, поэтому. Может я быть, я говорю, дело все-таки важнее каких-то предрассудков, кто где должен поэтому, находиться? Поэтому я и говорю, что, вот смотрите, Деголь, когда Деголь появился, Деголь появился во время войны, во время оккупации Франции. Да. А, отсюда вопрос. Да, сейчас идет война, но война не идет на территории России. С обществом рассматр... идет? Можем ли мы рассматривать Россию сейчас как находящуюся под оккупацией или нет? Я всегда рассматривал последние годы Россию как страну, находящуюся под оккупацией. Я воспринимаю путинский режим как оккупационный и отношусь к нему соответствующим образом. но это моя личная позиция. Значит, можно, значит. Давайте отбросим предрассудки уже и будем. Ну, это по крайней мере, можно того, думать что... об этом. Да, да. Еще не могу спросить об одной, а, еще одной дискуссионной теме последних дней. Вы знаете, что на днях пошла антивоенная конференция в Вильнюсе, угу. на которой была выдвинута инициатива, встретившая очень неоднозначную реакцию в оппозиционном сообществе. Я имею в виду предложение Гарри Каспарова, Дмитрия Гудкова, Михаила Ходорковского, так называемого Российского комитета действия. А я не знаю даже, как правильно это скажем так, отделить нормальных, проевропейские, продемократически настроенных граждан России от остальных путем того, что предоставить им возможность подписать определенную декларацию и затем со списками этих граждан, которых э, с чьей-то дурной подачи стали называть хорошими русскими, там, с тем чтобы списки этих э, хороших русских европейских русских каких-то антипутинских антивоенных русских предоставлять в, в, уполномоченным властям э, западных стран для того чтобы на этих людей конкретных которые не несут ответственности за развязанную Путиным войну, не распространялись вот те многочисленные санкционные ограничения, которые сейчас возникают. Вы человек, который находится как бы на перепуте и, и пока еще сразу же в двух апостасях. Вы еще только выехали из России, вы как активист, который может смотреть вот, как бы изнутри еще России, и в то же время вы уже здесь, вы можете смотреть и как иммигрант на это. Как вы к этой инициативе относитесь? Как я к этой инициативе отношусь? Я э, считаю, что действительно нельзя говорить о какой-то равной вине, какой-то равной ответственности всех и каждого. Э, ну, как я отношусь? Ну, вот смотрите, ну вот я... Э, Ну, вот я, я выступал против войны, да, причем еще до того, как она началась, я не знаю, вот, нужно ли мне что-то подписывать. Вот, вот, механизм. Сама идея, я считаю, я считаю, что это, ну, опять, если брать ту же самую Францию, вот был Деголь и был э, маршал Питен. Питен, да. Да. А, ну, вот сам вот этот механизм, мне не совсем понятен механизм, как это должно осуществляться. Но в любом случае, то, что не должно быть, то, что нужно оценивать каждую личность по его или ее вкладу, заслугам, по балансу этого, она мне более близка, чем всех по кремить под да. одну гребенку. Ну, по крайней мере, даже если признавать коллективную вину и ответственность, даже если признавать такие явления, все-таки мне кажется, это моя личная позиция, что должна быть хотя бы мера этих ответственностей или этой вины. Да. Ну, потому что немыслимо ставить на одну доску, например, я не знаю, Влада Шипицына и Владимира Соловьева, например. Я кажется, что абсурдность вот этих совмещения этих людей, она и показывает то, что невозможно всех грести под одну гребенку. Ну, в общем, идея интересная, мне кажется, можно ее дорабатывать и да. развивать. Ну, а вам я могу только пожелать удачи на новом месте. Будем ВКонтакте, будем вместе, потому что мы тоже здесь находимся. Желаю, чтобы вы здесь обустроили, чтобы все было нормально. Ну, а мы чем можем, поможем. Ну, а с вами, дорогие телезрители, были Владший Шипицын, только что пришедший из России в Литву, активист мирного сопротивления Санкт-Петербурга, старый участник форума Свободной России», наш друг и коллега, и Даниил Константинов в студии в качестве ведущего. Оставайтесь с нами, поставьте, пожалуйста, лайки этому эфиру, чтобы продвинуть его в YouTube. Это особенно важно именно для этого эфира, потому что ну, это наша отдельная рубрика. Мы любим говорить не просто с какими-то лидерами мнений, с известными персонами, мы любим говорить и давать голос активистам, тем людям, которые несут на себе основное... Время борьбы с путинизмом. Увидимся в следующих выпусках. Спасибо вам. До свидания. До свидания.